Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня хочу показать вам свой новый индикатор. Индикатор называется Scalper X2. И с помощью этого индикатора легко можно удваивать депозиты за один месяц. Индикатор показывает стрелками точки входа. И сейчас я покажу работу этого индикатора на своем счете. Обратите внимание, что счет реальный. Это счет у брокера RoboForex. А баланс 2055 долларов. А, давайте я перейду сейчас в историю. А, значит, начальный депозит был 1000 долларов. И прибыль за один месяц составила 1055 долларов. А, точнее, не за один месяц. А, а первую сделку я открыл 17 января. И последняя сделка была совершена. А сегодня 30 января, то есть буквально за две недели я увеличил свой депозит в два раза, то есть на 100%. Этот индикатор отлично работает на рынке форекс, можно торговать на любом таймфрейме от M5 до H4, индикатор не перерисовывает. А статистику я также замониторил а, через MyFXbook. А, вот Скальпер X2. А MyFXbook, Вы можете сами перейти, посмотреть. А, значит, обратите внимание, что сделки подтверждены. А, привилегии трейдера подтверждены. Вот, все как надо. А, депозит был 1000 долларов а, начальный. А, далее прибыль составила... Так, здесь он пишет 1006 долларов. На самом деле а, прибыль составила 1055 долларов. А в, проц... в процентном соотношении это 105 процентов за январь. А, ну, просто в этом блоке он не обновил еще информацию. Он пишет, что 99%. А, но, в принципе, суть это не меняет. А, текущий а, баланс 2055 долларов. А, давайте я сейчас покручу ниже. А, сегодня я сделал сделку 2,9%. 2,9%. Значит, за неделю... Я прибавил 7,78%. И за месяц 105,54%, а, а, что в абсолютных а, цифрах составило а, 1055 долларов. Индикатор дает 64% прибыльных сделок. То есть это очень хороший показатель вот можно работать давайте вам сейчас в терминале еще покажу значит вот сделка у нас была на 6 пунктов а мы берем от 5 до 10 пунктов за сделку здесь у нас 7 и, и 7-8 пунктов значит здесь у нас а, можно было взять 11 пунктов Здесь а, 8 пунктов. А, вот, вот эту сделку я сегодня взял а, на 6 пунктов. А у вот них хорошая сделочка была. Вот, видите, тут 60 пунктов, в принципе. А, но мы берем 10 пунктов, то есть мы не будем брать всю длину. Здесь на... 29 пунктов. Так, здесь у нас ну, вот все, цена 11 пунктов против нас, а потом э, 44 пункта можно было взять э, в потенциале. Далее здесь у нас э, тоже 35 пунктов. А мы будем брать на таймфрейме M5 от 5 до 10 пунктов за сделку то есть это у нас скальпинг идет. А, за счет а, точных а, точек входа и за счет а, прибыли в 5-10 пунктов а, мы хорошо будем зарабатывать а, на дистанции. А, поэтому, если вам интересен этот индикатор, то приобретайте его. А, индикатор полностью а, разработан, но с нуля в него я его брал все лучшее из подобных индикаторов а, значительно доработал, чтобы он показывал максимально точные точки входа и максимальное количество а, прибыльных сигналов. Индикатор не рисует, а, оповещает звуковым алертом, а, можно настроить оповещение сигналов на почту, на мобильный терминал, и работать можно на таймфрейме M5, на таймфреймах от M5 до таймфрейма H4. То есть, если вы будете работать на таймфрейме M5, то вы будете брать 5-10 пунктов за сделку, а, ну, соответственно, на краткосрочных таких интервалах. Если вы будете работать, скажем, на таймфрейме а, H1, то у вас, соответственно, будет а, сделка а, больше идти, то есть не 10 пунктов, а пунктов 30-40. То есть вы будете уже работать а, более крупными такими а, движениями. А, но суть в том, что индикатор позволяет зарабатывать можно торговать маленьким лотом, не обязательно торговать крупным лотом, как делал я. То есть можно не делать сто процентов в месяц, можно делать там, 10% в месяц и, в принципе, зарабатывать постоянно на дистанции, не рисковать большими суммами. А Я просто уверен в своей торговле, в своем индикаторе, поэтому специально вот показал вам потенциал 100%, даже не за месяц, а за две недели. Ну, естественно, если бы мой депозит был бы, ну, например, 10 тысяч долларов, то я бы не открывал такие лоты, я бы снизил бы риск в 10 раз. Ну и напоследок хочется сказать, что индикатор хороший, рабочий, берите, ставьте, в терминал и зарабатывайте Подобного индикатора вы не найдете нигде в интернете, так как все внутренности я создавал в принципе с нуля, вобрав в него все лучшее, что есть в подобных индикаторах. И если можно так выразиться, то этот индикатор на данный момент самый адекватный рынку. Приобретайте, ставьте в терминал и зарабатывайте. Все, всем спасибо за внимание.